15 миллионов 950 тысяч рублей. Дисконт 45%. Экономия 13 миллионов 50 тысяч рублей. Высокая стоимость объекта может потребовать поиск инвестора или коллективной покупки, но дисконт более чем достойный. Второй объект. Трехкомнатная квартира, общая площадь 80 квадратных метров, город Москва. Рыночная цена 14 миллионов рублей цена покупки 9 миллионов 380 тысяч рублей, дисконт 33 экономия 4 миллиона 620 тысяч рублей. отличные объекты для инвестиций в городе Миллионники. наш третий лот на сегодня трехкомнатная квартира общей площадью 80 квадратных метров, город Москва. рыночная цена 15,5 с половиной миллионов рублей, цена покупки 11 миллионов 315 тысяч рублей. Дисконт 27%. Экономия 4 миллиона 185 тысяч рублей. Отличный вариант в столице для большой семьи. Объект под номером 4. Москва. Трехкомнатная квартира общей площадью 73 квадратных метров. Рыночная цена 12 миллионов рублей. Цена покупки 8 миллионов 400 тысяч. Дисконт. 30% экономия 3 миллиона 600 тысяч рублей превосходная элитная квартира для себя или для перепродажи и замыкает наш топ двухкомнатная квартира общая площадь 60 квадратных метров в городе Улан Уде рыночная цена 1,5 миллиона рублей цена покупки 1 миллион 95 тысяч рублей дисконт 27% экономия 405 тысяч рублей